Добрый день, дорогие друзья, подписчики клуба профессионалов. Я сегодня с огромным удовольствием представляю вам программу эко-пилинга Green Peel от немецкой марки шрамок Этот пилинг в составе его 6 трав и водорослей, то есть он полностью абсолютно экологичен. Это пилинги премиум класса. Всего входит 5 программ в эти пилинги. Вот, сегодня у нас э, со Светланой первая процедура подготовительная, потому что, несмотря на все, ой, все думают, травки, водоросли, так все простенько, ну-ка, давайте сразу нам классненько сделайте. На самом деле нет, все серьезно, пилинги очень серьезные. Вот, поэтому кожу лица нам необходимо подготовить да, сначала легкой процедуркой. Вот, сегодня у нас процедура Fresh Up. В процессе того, как я буду делать, буду рассказывать, что я делаю, и немного посвящу вас в то, какие же все-таки программы есть. Итак, сначала у нас очищение кожи лица. Этими пилингами мы работаем без перчаток. После того, как мы очистим кожу лица, мы приступаем непосредственно к самой процедуре пилинга. Итак, какие же это программы? Их пять. Это программа Fresh Up, это программа Meloway, это программа Anti Acne, это программа Energy и самая сильная из э, программ это Классик. Что же делают эти пилинги, спросите вы? Почему они такие волшебные? Они действительно волшебные. Э, каждая программа направлена на определенную проблему с кожи лица, да, то есть решает определенные задачи. Итак, Fresh Up это программа, скажем, такого сияния, свежести кожи лица, легкая программа. Программа Melawite направлена на то, чтобы бороться с пигментацией, дегенерацией. Программа антиакне это серьезное лечение угривой сыпи. А В чем ее преимущество, что мы можем работать даже в стадии обострения, когда очень много высыпаний. То есть совершенно не всегда мы можем лечить. Результаты превосходят просто любые ожидания. Да, кстати говоря, официальную информацию вы можете посмотреть, изучить на сайте www.greenpeel.ru. Вот, дорогие друзья, процедуру данную могут проводить только косметологи с официальным обучением. Я к вашим услугам, вы можете найти мою фамилию, Зенцова Евгения меня зовут, прошу любить и жаловать. Вот. Дальше продолжим. Итак, на антиакне мы остановились. Еще один плюс этой программы, что можно лечить даже подростков то есть не всегда, да, мы можем работать с данной категорией пациентов, тут можем работать. А, что еще? Дальше программа Energy. А, вообще супер программа. Вы знаете, равнодушных пациентов не остается после этого пилинга. Лицо, а ну, первый день оно такое красное, с гиперемийкой, с такой, то есть покраснело. На следующий день вы как будто с солярия вышли, то есть такой легкий загар присутствует, ощущение легкого загара на лице. Вот. И затем происходят удивительные вещи. Кожа начинает изнутри светиться. За счет чего это происходит? Во-первых, такие есть легкие покалывания на лице, как будто бы, Током, мелко током так, тебя бьет, но ну, это очень приятное ощущение. Ты понимаешь, что под кожей идет работа, колоссальная сумасшедшая работа. Вот. И кожа начинает действительно светиться изнутри, то есть, само слово energy да, мы все понимаем, что это энергия, то есть кожа заряжается энергией. Очень-очень здорово выглядят лица после этого. Вот, ну и завершить а, все этапы, да, то есть самой сильной программой мы можем программой Classic. Вот, там вообще происходят чудеса, омоложение без инъекций, без биоревитализации, очень хорошо сглаживаются морщинки, очень хорошо. Милые девочки, с носогубками, которые так всех беспокоят и за которые так все переживают, происходят действительно чудеса. Вот действительно чудеса, они, они разглаживаются. Тос кожи уменьшается. Ну, в общем, очень хорошая программа по омоложению. Сейчас, наверное, будет не очень долго рассказывать, да, про все из них подробно. Поэтому я предлагаю все-таки вам зайти на сайт, официальный источник, вот, и а, все это изучить. Итак, что я делаю сейчас? А, сейчас идет глубокая кожа, после обычного очищения, идет глубокое очищение кожи. Процедура очень комфортная. Все это пахнет очень вкусно, все компоненты натуральные. Свет, как вам, скажите, пожалуйста, Ощущение Хорошо? Запах? А, да, вы можете задать вопрос. Аллергические реакции, потому что травы. Аллергические реакции крайне редко встречаются. В любом случае у пациента собирается анамнез, да, и я задаю вопрос, есть ли аллергия на травы. И если только на какую-то конкретную траву, которая входит в состав данного пилинга, есть аллергия, тогда, к сожалению, мы его не можем делать, но это крайне редко, то есть компания настолько тщательно и грамотно подошла к выбору трав, к их концентрации, что, ну, это очень редко, встречается очень редко. Поэтому, пожалуйста, еще одно огромное преимущество этих пилингов, это то, что этот пилинг все всесезонный. То есть, велкам, летом, осенью, зимой, весной, когда угодно. Единственное, конечно, прислушиваться к косметологу, постуход нужно соблюдать. Ну, собственно, как и после любой другой процедуры. Так, ну и теперь мы непосредственно будем колдовать над самим пилингом. На кожу лица его обязательно нужно перемешать. Итак, дорогие друзья, сейчас я смешаю в равных пропорциях. Есть специальный концентрат. Я его уже набрала в шприц, дабы сэкономить время. Теперь я возьму такое же количество воды и сюда добавлю вот такие у меня мерные ложечки для каждой программы отдельные. Сегодня это вот столько. Вот тщательно это все перемешиваю до да, образования такой кашицы сегодня процедура пилинга непосредственно с самого пилинга будет проходить массажными движениями все наносится сверху вниз это будет 2 минуты Это своего рода фонтенол. Еще раз все перемешаю. Честно сказать вам, когда я про эти пилинги услышала. Мне было просто очень интересно. На обучении обязательно косметолог должен на себе попробовать процедуру, иначе просто не обучают и не продают данную продукцию. Мне было очень интересно, ну, ну каков же результат будет, чего же можно, можно ждать э, от травок. Но честно вам скажу, я просто в восторге. Я всегда к любой процедуре с любовью подхожу. И занимаюсь только тем, во что я верю сама, да, и что мне очень нравится. То, что действительно дает результаты, потому что очень хочется, чтобы все-таки клиенты наши были счастливы и довольны. И я вместе с ними, потому что это взаимная работа наша. Вот, но, ребят, я просто в восторге. Вообще, что он делает? Этот пилинг полностью запускает обменные процессы, вырабатывает коллаген и эластин. Это к тому, что он работает очень хорошо на омоложение. Значит, вот так я его наношу. Ребята, засеките, пожалуйста, две минуты, когда я вам скажу хорошо, чтобы я не отвлекалась на это очень важно работать с четким количеством порошка для данной процедуры определенной, неважно какой то есть для каждой процедуры свое количество и очень важно выдерживать время потому что я еще раз повторюсь несмотря на то что кажется что же там такого, господи, травочки то есть ситуация может быть очень серьезной если все это не соблюдать. Поэтому ко всему мы относимся очень внимательно и даже к травкам. Так, ну все, я нанесла пилинг. Притеси, засеки, пожалуйста, две минуты. <сёпленный> Че засекла? Благодарю. И мы поехали. Мы поехали массажными движениями. Опускаемся. Да. В области глаз мы этим пилингом работать не можем. То есть мы, обходим, мы работаем до костного края. Я проработаю зоны, которые мне больше хочется проработать. Изменения будут просто поразительные. ощущение. Легкая покала. Отлично. Отлично прорабатываются наши так называемые гусиные лапки. Да? Вот эти мимические морщиночки в области глаз. Отличный идет дренаж, отличный, то есть после этого пилинга очень хочется пить водичку и мы посещаем туалет гораздо чаще, чем обычно, то есть очень хорошо еще запускается лимфодренаж, что тоже очень полезно. То есть все достаточно комфортно за счет того, что здесь сегодня не так много самого порошка, да, он из таких мелких частичек состоит, если камера передает, это видно, вот. Но так как мы массаж проводим сегодня всего лишь две минуточки, поэтому все очень приятно. Когда мы уже делаем программы посерьезней, там, конечно, да, там уже пациент чувствует прям так, что это все печет, колит, ну все, все достаточно комфортно. Вот. В чем прелесть, дорогие мои? Мы работаем зоны шеи и декольте. Почему-то мы очень часто об этих зонах забываем, ухаживая за лицом. А это те зоны, да, девочки, которые выдают сразу первое старение, наш возраст. Зачем нам это нужно? Будем работать. Семей, дорогая, что у нас со временем? Со временем. Ну, может, еще несколько секунд. Секундочек, да? да. Все, сейчас я еще разочек приносу и заканчиваю. Вот. Если присмотреться, сейчас это будет все видно, когда я уберу пилинг с лица. Кожа отлично отреагировала порозовела так, мои дорогие сейчас я поменяю водичку и вернусь к вам все, сейчас я смою остатки пилинка водичкой а мы косметологи, знаете мы счастливые люди, между прочим мы это без перчаток делаем представляете, как мои руки омолаживаются каждый раз на процедуре завидовала мне сейчас светлана да подставится это за отдельную плату аккуратненько убираем зоны вокруг глаз все это делаем вот уже такое свежее лицо передает камера вот эту свежесть да? розовый такой цвет еще в чем плюс данной процедуры многие пациенты приходят и спрашивают ну вы же смоете макияж с меня а мне еще там целый день куда-то бежать что-то делать Тут абсолютно мы можем не трогать ваш макияж. Абсолютно, потому что мы не работаем с этой зоной. Поэтому ничего ровным счетом с ним не случится. И вы можете бежать по делам. Сейчас а, я протру кожу лица травяным тоником. После чего я нанесу, нанесу ампулу Energy концентрат и затем будет альгинатная масочка и завершающий крем. Вот, собственно, на этом наша процедура сегодня закончится. Длится процедура, чтобы вы понимали, по времени, но в районе часа. Мы Полностью вам не будем показывать сегодня, потому что с маской будет Светлана, у нас лежать еще 20 минут. То есть, ну, в этом нет никакого смысла ваше время занимать. Поэтому сейчас я вам просто расскажу, что последует. Вот, и, пожалуйста, если есть у вас какие-то вопросы возникли, пишите, я с удовольствием отвечу расскажу, расскажете, что вас интересует. По каждой программе более подробно все расскажу, отвечу, решим с вами, что мы можем сделать. То есть все, несмотря на то, что травы и водоросли, все индивидуально. Итак, мирик смыли. Сейчас. свежесть. Знаете, я, наверное, так его люблю, что мне кажется, что лица прям сразу оживают. И все красивые пациенты становятся еще краше. Итак. Удалили остатки пили, Теперь я открываю вот такой супер суперкацентный Наношу его сейчас немножечко питается две секундочки и наношу его на лицо. Оставшуюся половиночку я уже нанесу после маски. Все очень приятно пахнет, да, свет, скажите? Да, очень, очень приятный приятно. запах. Прямо бесподобный, я бы сказала. Угу. Все, сейчас немножечко питается концентрат. Я разведу масочку.